пока покидаю это место, может быть я здесь еще буду возвращаться, потому что ну, у меня же велик-то у меня там все, сейчас иду на башню здесь пока пока не пойду по гребню сейчас все-таки хочу сходить туда к центральному там все поснимать и уже потихонечку буду возвращаться ну и соответственно здесь вот где еще не был пройдусь там по вершин, ну вот по гребню вот поэтому, вот. Ветер вроде немножко успокоился, надо дрончик запустить. Вот сейчас как раз я вот полезу туда и там немножко полетаю. Тут такая тоже ровная стеночка. Вот. Сейчас я полезу вон туда на башню. Здесь мы вышли, поднимаюсь по гребню. Такое очень интересное место. Пролетал сейчас коптером, но ну, прошел туда вообще неудобно. Пульт в руке держать приходится. Куда я его? Я сейчас заказал, но ну, не сейчас, мысли, вообще в принципе заказал кисюльку на шею вешать пульт так здесь вот такая вот стеночка за нее так хоп заходим вот. идем дальше там вот видно еще такие проходы улица раз два солнышко еще высоко ну вот, выглянуло бы, оно было бы повеселее Здесь уже наверху ветерок Так дует нормально Руки мерзнут Надо сейчас перчаточки одеть Вот, самое эпичное место Это вот это Тут такая вот Тоже расщелина Камень как клин лежит Туда Вот я боюсь со своими Супер кроссовками, но сейчас на моноподе. Чик. Вот самое интересное место, оно вот здесь вот, за вот этим камушком сюда вот так вот проходим. Об. А тут можно посидеть, посидеть. Тут как бы даже немножко за ветром. Солнышко пытается Вот все двигаем обратно к нейтральному входу ветеротик сейчас такой не, не очень приятный а я припотел немножко мокрый спина мокрая так-то ничего и перчаточки надо одеть вот такая вот башня там интересная, но будьте очень аккуратны лететь если что далеко и там падать больно там камни вот так, все, иду я значит сейчас к центральному центральный и там есть еще одна башня, на нее залезаю наверное дрон еще запущу там большой облетик сделаю и все и начну двигаться сюда и в сторону велика по вот этим улочкам надо будет как-то спуститься тоже посмотреть в общем ладно сейчас обратный маршрут как-то надо продумать вон там еще скала туда тоже зайти надо в общем все, сейчас надо по быренькому вот так это пробежаться ну, по возможности мне же еще домой пилить. Хотя вообще пофиг, могу и в потемках ехать. Там же по лепке. Не по лесу. По лепке-то нормально, там все хорошо будет видно. И там дальше по дороге по широкой. Так что ничего париться. В общем, нормально, все снимаем. О, варежки надо надеть перчатки. Так, вот это вот э, стенка центрального входа. Это я такие названия даю. Центральный вход. Там вся фигня на самом деле. Все эти скалы имеют Свои названия Ну я не подготовился, я такой турист Турист-лентяй Вообще вот здесь вот по-моему Где-то вот как-то можно увидеть Тролля Под каким-то углом Сейчас постараюсь Пытаюсь вот где-то вот наверху Как бы он Проглядываться должен вот Эта вот скала очень интересно. Там кстати Тоже висячий камень есть В общем, Сейчас будем искать тролля по-моему, где-то вот все этого ракурса надо смотреть. Ай, так, тролль. А, ну... А, ну вот он. Вот он, тролль. Видно, да? Вот это вот подбородок. Дальше тут вот лоб. Вот это вот ухо. Ну, вот это вот плечо. Там вот как бы тоже плечо. Такой вот он тролль. <смех> Прикольно. Ну, я туда, кстати, тоже залезу на наверх, верхушку. Да, подбородок у него массивный. Ну, а так и не скажешь, что это тролль. Если с определенного ракурса не посмотришь. Ну, скала и скала. Все, сейчас двигаюсь по тропиночке. Там вот есть еще очень интересные закуточки. Идем через центральный вход. Вон там уж висит. Это вот голова тролля как раз. Теперь на Осмо экшен я думаю, что флешка закончится. 43 минуты остается записи на эту флешку. Флешка маленькая на самом деле, она 34 гигабайта. Да, да, надо покупать нормальные флешки. Согласен. Куплю. Ну что, начинаем осмотр центрального входа. Ну, в общем, начну вот отсюда. Здесь вот мне очень понравилось вот это вот. Камушки лежат тоже. Очень интересно. Так вот. Массивные. Везде между камнями такие про... Это, как сказать, расщелины всякие. Камни лежат неплотно. То есть они как бы вот они двигались Или вот ну двигаются И все это Будет еще падать Все это как-то нестабильно То есть вот камень сдвинулся Все это вот как-то оно Ой боюсь что надо мной Это вообще происходит Ну ладно Веду медленно, чтобы все успели посмотреть, рассмотреть ну, здесь вот есть стол табуреточки здесь вот можно еду сварганить Вот если бы я сюда на машине приехал, я бы наверняка бахнул костерчиком. Угу. Прям вот с удовольствием бы зажег. Че-нибудь бы. Там мяско у меня осталось. Приготовил бы. Взял грудку. Хотел тушенку взять, но нормальной, адекватной тушенки не найти. Ценник. Ценник непонятный. Есть и дешман, но там явно, что там понятно, мяса вообще никакого нет. Дорогая, там есть за 300 рублей. Вообще тоже непонятно, что там. В общем, взял копченую грудку. Там там тоже непонятно, что за мясо. Но зато... Ты что, меня не снимаешь, что ли? Или снимаешь, что я не пойму. Экран выключился. Снимает. То ли просто экран выключил для экономии. В общем, вот он, центральный вход. Кто-то где-то я видел какого-то блогеры типа царские ворота или что-то такое. В общем, ну я не подготовился, да, согласен. Камушка, такое, острие. Очень интересная пирамидка. Вон там башня. Ну, скала, ну башня, там наверху можно тусануть. Вот сейчас идем туда. Идем туда запущу дрон, сделаю облетик еще и все, и надо двигать. Еще хочу там побродить по остальным улочкам. А вот здесь вот центральный подъезд, вот сюда вот прямо на машинах. Ну, в смысле, что есть возможность заехать там вот до той, вот до нижней площадочки. Вот она. Вот. Я в прошлый раз сюда вот тут вот велик бросил и здесь ходил. Так, все, идем на башню. Идем на башню. Туда есть желание пройти, конечно. Но я поднимался вот здесь. Ладно, все, сейчас поднимусь. снимаю одновременно на экшен там у меня дрон висит здесь вот такая вот грядка проходик интересный сейчас залезу вот сюда на башню так где-то я тут проходил вообще неудобно и с пультом Здесь можно брякнуться нормально так. Так, ладно. Сейчас. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Так, вот пока положим. Опа! Опа! Вот такая вот башенка. Здесь место такое, тут можно посидеть, столик, вся фигня. Листечко. Башня сторожевая, можно сказать. Здесь вот можно так вот засесть, прятаться, отстреливаться во все стороны, прям вообще шикардос. Мне нравится. Мне нравится очень нравится это место. прошлый раз я прямо здесь пообедал, тоже прикольно. Вот. Здесь вот прям такой лежак, очень такой он ровный, прям вот под спину. <смех> да, тут под голову. В общем, хорошо конечно, надо позагорать, полежать, почилить, покайфовать. А, вот, кстати, эти а, писари. Это слово писать. Брянск. Да кому интересно, что вы вообще тут были? Я вообще не понимаю, зачем это. Так. Блин, мне вот сейчас как-то надо спуститься, дело в том, что я... я стала на коптере садиться батарейкой, и мне пришлось его вот, взлетел я вон там, там лежит, ну вон там вот, у подножия, короче, там лежит сумка, и лежит все, поэтому я сейчас как-то должен с этим всем добром спуститься. Не знаю, где, наверное, может быть вот здесь вот что-ли проще. Так-то вот здесь вот. Сейчас подумаю. Попробую, в смысле. М -м -м. Ах, не загреметь бы. Так-то бы ничего, коптер жалко. Так, нет, я сейчас все вот это дело вот сюда положу, перешагну вот на этот камушек. Потому что как-то тут это... Вот, потом... Потом дальше будет следующее включение. Вот. В общем, все нормально, я живой. Перескочил вот здесь. Вот. Нормально сюда, отсюда ногу сюда поставил. И... Короче, нормально все, все хорошо. Забираю все свои пожитки иду дальше. Эх. Да ну нафиг, я не так тут залезал. И как я залезал сюда? А, так я здесь же и залезал, блин. Так, вот раз. Два. И все. И все. Вон рюкзак мой. Так, ну давайте сейчас <coughs> пройду по этому грибушочку. В общем, здесь вот такая вот полочка интересная. Можно тут прям посидеть на солнышке, наверное, не знаю, может и нет. Все, тут до сюда можно дойти, но там дальше тупик. Ну, в смысле тупик, там обрывчик, там дальше не перейти. Там где этот центральный проход. В общем, сейчас спускаюсь к рюкзаку, рюкзачку, все упаковываю и обратно иду. А, ну я, наверное, сейчас эту скалу вокруг обойду, еще посмотрю, что там интересного, эпичного есть. Ну, как обычно. Но там же мы все обошли. Соответственно, и здесь надо тоже все обойти. Солнышко уже все. Уже уже так это. Свет очень приглушенный. <смех> надо. В общем, надо... Сторону дома надо, короче, двигаться уже, по идее. Все, ладно, упаковывать. Иду. Так, ну все, Тут я забрал рюкзак. Идем вокруг скалы этой, вокруг башни. Ух ты. А тут интересный такой. Челаут. Ну, пенку бросить спать можно вот идем дальше ну вниз туда я уже под курупник спускаться не буду сейчас постараюсь вот здесь все-таки пройти аккуратненько если получится тропа вообще идет ух ты какой закуточек тут интересный. Ну я туда точно помещусь. Причем прям, прям вообще вот аккурат. Идеально. Домик. Здесь вот еще один закуточек. Очень радует пока, что здесь вот, вот, вот не, не загажено. Мусора нету, я не видел. Ну, да, там видел мусор на центральных улицах. Но здесь как-то... Ой. Угу. Что, все-таки? Ладно, по курумнику спущу сейчас. Лайк. Лайк. здесь Ой, как вот эти вот камушки лежат ненадежно прям вот прям вот, прям вот кажется что они сейчас упадут но на нет пока они не, не упадут не упали я под ними прошел зря сюда я прошел тут Дальше. А, нет, все вот здесь сейчас спущусь. Тропа. Прикольно. так вот эта башня это получается просто террасочка какая-то еще один капитанский мостик что-то я не видел на него выход где ну да ладно выяснять уже не буду В следующий раз может быть это не точно ну я думаю что прям со съемками я сюда больше не поеду так с друзьями может прокатнуться будет смысл иметь так еще один закуточек можно тут вот пенку бросить и спальничек и, и все и спать даже дождем не замочит ой а там какие под капитанский ой под этим под башней то какие весы обалденно так все сейчас иду к центральному залезаю на тролля что мне кажется что капает сверху блин реально капает так, ладно, сейчас быстренько на тролле. В принципе, все, что я хотел, я нашел. Вот, посмотрел. Камера будет писать еще полчаса. Места и хватит. На тролле такие тут хорошие проходики. камни двигаются нереально все они они не лежат плотно они прям прям двигаются ну в смысле что сейчас я прошел парка по камню он так это будканул так нормально все в расщелинах Прикольно. камушек ну. нет он долго не упадет он тут нормально держится уперся прям таким этим Клы клыком держится. Так, а вот это вот башка тролля. Она тоже вся живая, похоже. Ну, в смысле, что она крепко не держится. Все как-то она так вот. На честном слове. Везде расщелены. Вот это подбородок. На подбородок я не пойду. Пройти туда можно, но... Вот как-то если по вот этим полочкам. Ну, смысл какой? Так, а вот это вот это о, отверстие, вот это вот, которое видно оттуда, с тропинки. Вот оно такое. Вот это вот лобешник тролли. Значит, попробую с той стороны подойти. Тут вот совсем недавно бахнулось. Не, не, не выдержало. Не за что было цепляться. Бахнулось. И вот как бы, как бы такое оно тут лежит, мешается Но на лобешник не пройти нормально. Ну ладно, сейчас вот здесь вот пролезу. О, здесь вот нормально можно пройти. Вот. Сюда можно залезть. И там вот с тропинки кто-нибудь сфоткает. Ну тут плохо будет. Видно, это надо туда он прям выглядывать. Дожди, кстати, перестал, что он так это покапал, покапал и пощадил меня, говорит, ладно, гуляй дальше. А вот, кстати, подбородок-то. из за скалы, кстати, то ничего так цепляются, нормально. Да, вот подбородок. Вот глаз, вот ухо, а я сейчас стою, получается, на плече. Отлично, все, я доволен. Так, ладно, здесь мне не спуститься, да и незачем. Все, двигаем. двигаем в центр. Долго будет лежать этот камушек. Вот так вот отсюда сверху, то кажется, что он как-то норвит. Куда-то бахнуться так, где я тут ходил? Здесь что ли? Блин, не помню. Нет, здесь я не ходил. Блин, учитывая специфику местных камней, как-то на них вставать страхово. не видно. Я думал, тут будет аншлаг. Суббота. Ну, последние теплые денечки такие. Нормальная такая погодка. Здесь что-то нет никого. Ну, днем тут, тут, тут, тут, тут были в двоих, я видел. О! Вот это камушек прохудился. Привет! Клево. Что, что там снизу? Ничего его как выило, Вы, Вышкаркало водой. Здесь тоже вот такие полости. Это все вода. Камень мокнет, отслаивается от него, от, от, от, отваливаются кусочки. И он постепенно рассыпается. Все. И вот, соответственно, сверху как бы лужицы стоят. Ну, где вот показать-то? Нет, ну вот там вот где вот след тот Вот я в него ногой вставал Вода Стоит Начинает камень расслаивать Особенно когда замерзает лед там все такое Вот она сверху его расслаивает А снизу тоже вода Подлизывает как бы ну или как-то Я не знаю, но как-то вот это все высыпается Тоже постепенно от влаги Ну и все И вот Сверху и снизу И получается вот такое вот Отверстия. Прикольно. Так, ну ладно, туда я уже не пойду, или мне туда надо идти? Где я залезал? -то? что -то я не помню? А, вот здесь. Ладно, я сейчас это иду туда, к центру. И там еще включусь, там по проходам пройти хочу.